Це поховує, це прийняття, суда тоді до вас, сюди. Бачите, прибираємо, замітаємо. Це світло дали, так каміни тут. Ось такі наш. Вот я не хотел, чтобы это света а то без света свечками перестали. Ну, да, это... без света. А, а сколько я называю? А, а, вот это свечки. Самого... На, ну, как, мы что-то, вот вот Ольга вот, вон, то Обогревательство, какие-то подсветки. Да, да. у нас тут уже навирощували рассады, столько на векна головные. Да, в перец у меня пропал. И перец, да. и помидорчики у меня были. Да, все мы готовились. Да, я да, кажу, да. <laughs> у нас две раз Посмотрите, а разбомбило все, не можно даже попасть, да, там как-то милый. так не Все не прошло, а проходить, ну будет, все будет хорошо, я говорится.